Антон Пятницкий. С эти аудиопьес Суд Повелителя Времени. Призрак Прошлого. Часть первая. Автор сценария Даниэль Мучипов. Смотрю на временной вихрь и снова ощущаю себя свободным и больным. Отправляться туда, куда хочется мне. Да, Тарди, я помню. Пока Юля завороженно смотрела на вихрь, Рома чуть в обморок не грохнулся. Жень все более стойким, хотя я сказал, что из непривычки него звезды танцевали перед глазами. Эх, не знаю, Тарди, не знаю. Захочу ли я еще кого-нибудь пригласить отправиться со мной выразить просторы ее пьяных в, <как> в любом случае, точно не сейчас. Сначала нужно разобраться с судом. <как> Есть идеи насчет нашего задания. Разснул, как обычный щедр на длительный инструктаж. Хм. мы летим не на землю. уже что-то. Сумрудный пояс? Ну зачем? Да, Тарди, это то самое место. И именно там мы с тобой на голову разговаривали Сонтаранский флот куда военной времени. Скучаешь, по-моему, первому воплощению? <звы> Не спорим, Прошлый доктор был суровым, отважным и решительным. Правда, порой он предпочитал драку дипломатии. <звы> а зря... И Ведь слова не менее эффективны, чем кулаки. Ооо, чаячек! Спасибо, ты Сахарку С сахаркой можно было бы и побольше, но так все хорошо. Спасибо еще раз. Сколько нам еще лететь? Ровно 15 минут? Славно. Тогда я маленько встревну. Разбуди, как прибудем на место. Что происходит? Невозможно! Что, черт-потери, происходит? Проклятие! Доктор, вызывает Галифрей. Чрезвычайная ситуация, ответьте кто-нибудь! О, нет. Пожар, в личке готово для полного счастья. для полного счастья. Ах. Восхитительно. Застрял непонятно где с обесточенной Тардис. Что может быть лучше? И если это твой рук дело расселон, то крайне неудачный способ избавиться от меня. Я и не из таких передряг вылезал. Ну вот ты работаешь. Ну ладно, проведем Давайте разведку. Продолжение следует. Автор сценария Даниэль Мучипов. Режиссер и актер-доктор Антон Пятницкий. Записано и выпущено в 2023 году.